Смотрите, история, она... Мы воспринимаем историю сейчас отсюда, с нашей эпохи, немножечко ретроспективно. То есть выпекла некие аспекты, которые, скажем так, позволили историке быть Поэтому мы, конечно же, не видим связок между событиями. А, мы видим, что вот было одно, потом пришел такой-то там, не знаю, завоеватель, потом стало другое. Да? Значит, Вильгельм завоеватель выиграл. А, это мы смотрим со, со стороны людей и со стороны сегодняшнего момента. Для того, чтобы понять, как все на самом деле происходило, надо смотреть с более высокой позиции, то есть подняться, над ситуацией. Представь себе, что ты разыгрываешь с партнером шахматную партию. И условия такие. Каждый раз проигравший при начале следующей партии теряешь одну фигуру. Партии эти конечные. Да, и в них есть один выигравший, один проигравший. Соответственно, когда мы начинаем новую партию, мы начинаем уже немножко с одним раскладом. Я выиграла, ты теряешь фигуру, ты выиграл, я теряю фигуру и так далее. Периодически мы то выигрываем, то проигрываем, у нас появляется какая-то новая диспозиция. Вот Всегда элементы, которые мы сейчас пытаемся судить, это вот как конечная шахматная партия. Вот она закончилась, и результат зафиксировал. Понятно объяснить. понятно. понятно, понятно. понятно да. ага. вот, отрабатывается какая-то эпоха, какая-то цивилизация да? со своей культурной средой, со своей субкультурой, со своими богами, со своими правилами. Это как шахматная партия, она рано или поздно должна будет закончиться. Но она закончится с результатом, и этот результат будет взят следующей шахматной партии и будет учтен в своей работе. Ничего не продолжается бесконечно. Это обязательные условия игры, никакая держава, никакая страна, никакая цивилизация не может быть победителем бесконечно. Когда она добилась какого-то весомого результата, этот результат должен быть положен в общую копилку управления, в общую копилку работы. Ну, то есть, а вас уже списали. Совершенно верно, то есть США партия это отыгранная, uh -huh. то, что мы будем восстанавливать, то уже отыгранное. надо взять результат, то есть потерянную или выигранную, фигуру, положить ее на новую программу, которую мы сейчас отрабатываем, и уже отрабатывать но ее в новой диспозиции. И так заложено по правилам. Если мы посмотрим на историю, как все как раз там и так и происходило. Была, например, греческая цивилизация очень мощная, и вдруг в один момент, хлоп, и все, и все прекратилось. Чего прекратилось? Александр Македонский начал только-только все завоевывать. Вот только-только у него все пошло, причем так полуэкуменно только всосал в себя. Да? Но умирает, умирает быстро. И вместо того, чтобы удержать это пространство отвоеванное, оно моментально все рассыпается на удельное княжество. Потому что нужны были не земли, а сам факт завоевания. А потом все переходит и переносится на Римскую империю. И она начинает Ровно отведенный срок, сколько она пророчила пифия, столько 1200 лет, столько она, столько все это дело было по пророчеству, развивалась цивилизация, а потом хлопотного момента пришли варвары и нет Римской империи. Потом Священная Римская империя начала почивать по Европе. Она была и в Германии, она была и в Австро-Венгрии, и в Праге сидел. Император. То есть она начала кочевать, и на каждой земле она отрабатывала какой-то свой дополнительный алгоритм власти и управления с учетом всех предыдущих. Это как эстафета, которая передавалась. Англия сколько властвовала на морях, а потом Португалия. А потом кто помнит эту Португалию? Где там эта Португалия, где-то на заборках Европы, а потом Испания. И каждый что-то свое обязательно приносит с тем, чтобы когда придет пора объединять ресурсы, да, было из чего объединять. При этом каждый равно имеет право, каждая земля, каждый народ будет отрабатывать какой-то свой кусочек, закрепляя за собой право победителя в чем-то конкретном. Для того, чтобы это увидеть, надо просто смотреть очень высоко сверху, чтобы видеть вот от начала и до конца, и видеть, как это миграция. Процесса, да, потому что это именно миграция процесса, она шла по, -по, -по, по всей Европе, получая и нашу замечательную державу, как она потом перешла в Америку, как она сейчас возвращается обратно. То есть просто это видеть. То, что один народ отработал какой-то алгоритм, ту вот же, например, правду короля, и после этого резко рухнул вниз, та же самая Ирландия, которая оказалась в полном Англии, которые ну, это, просто вырезали, голодом заморили, черт чёрт знает, что с ними сделали, это не потому что они проигравшие или потому что они плохие, а потому что они просто выполнили свою функцию, выполнили свою миссию, и там больше ничего не должно происходить. Это этот алгоритм, отработанный ими, доведенный до совершенства, взят и положен в общую копилку первооснову добра, в частности, да, если считать, добра, да. добра, потому что победа она, а, знаешь, да, закрепляется не столько за, скажем так, за народом, который это все отработал, народ это просто работники. Да? сколько за богами, которые это, это, это правило внедрили и отконтролировали, чтобы оно было правильно отработано. Это становится доступно пользование для всех, особенно для той силы, для тех богов, которые приходят к власти взамен. Да? Все, что по нулевым годам было зафиксировано как результат, и все пошло потом в алгоритм победы деста, в том числе и качество безупречности которые уже не культивировались как понятная цель, да, ради чего живут люди, а просто подразумевалась само собой. В качестве безупречности, например, для священнослужителей. Это же само собой подразумевается. Ничего, что они это не выполняют. Но это подразумевается. Мы же возмущаемся, если священнослужитель, например, берет у музыки. Но совершенно нормально, если это делает чудо. Все всегда воровали чиновники, государственные люди, но ну, попы не ну, прав. А все почему? Потому что так записано в алгоритме. Хотя спроси посторонний человек, какой-нибудь а в чем разница между вашим чиновником, который управляет людьми, и вашим попом, который, по сути, делает то же самое, какая между ними со стороны, действительно, никакой разницы нет. Только почему одному воровать ну, не то чтобы можно, а нормально, да, а второму? До, до, до последнего позора, а потому что так записано в алгоритме.